Приветствую. Автономы являются с нетрадиционной пищевой анимацией. Вот. И сегодня как раз я вам расскажу, как у меня сложился пазл с материей. Да, я вам говорил уже, что Бог – это пространство, вот, трехмерное соответственно, оно существовало всегда. За пространство выйти нельзя, это очевидно, просто очевидно. Вот. Оно единое, неделимое. Вот. И, соответственно, трехмерная длина, высота и ширина. Все, тут как бы все. Тогда что такое материя? Было ли она в пространстве всегда? Была ли она в пространстве всегда? Да? Ну вот, смотрите, давайте рассмотрим компьютерную игру. Вот там, в компьютерной игре, программист может прописать целый мир с Землей, планетами, и там весы людям даже дать. И они на этих весах будут взвешивать что-то. да? И устанавливать, соответственно, вес там, своих, там, скажем, помидоров, огурцов. да, вот. То есть все это прописывается, они взвешивают. То есть по сути там целые планеты. Это ж какие массы там в этой игре. И это все на вашем диске компьютерном, который весит от силы килограмм. Да? Как так? Ай-яй-яй, квантовый мир, да? Вот так вот, да, галактики помещаются в шарики. Как в этой фильме-то. Люди в черном, да? То есть, в игре там все взвешивается, там материя. Она что, материально там они взвешивают? Нет. Там ничего не материально. Ничего не имеет веса. Все прописано. Просто через циферки. Все это размечено, структурировано и прописано. Кодом. Код тоже ничего не весит. Кот это информация. Информация, она ничего не весь. Вот. Теперь, теперь плавно переходим от игр вот, к снам. В сне. Во сне выходите. Вы там, соответственно, тоже действуете. Кого-то трогаете, да. То есть там тоже есть определенная материя. Вот. Но вы можете тот материализовать образ и сна? Где это находится? Можно ли оттуда свой кашпар материализовать, да? Где-то поиметь, что-то из сна вытащить, там, допустим. А. Пока не у... Я таких людей пока не знаю. То есть все, что вам мозг, какие картины строят во сне, да, там целые тоже миры там. Причем там это все происходит очень быстро же, да? Вы там можете несколько часов, а пройдет несколько секунд. Сон обычно недолго длится. А, а там очень много времени пройдет. И где-то материя... Я не знаю насчет боли, кстати, я вот не припомню, чтобы я там боли испытывал. Вот. Хотя я помню, как в меня стреляли, вот, как я проснулся от этого. Это был неосознанный сон еще пока что. Вот. Я просто помню, как выстрелили, как я ноги подтягивал и проснулся, соответственно, как подтягиваю ноги к животу. Но боли я не ощущал. Хотя, с другой стороны, в осознанном, в осознанном сне я осознал себя, подошел к зеркалу. И смотрел свой левый глаз. Вот. И он у меня прямо во сне заболел. Прямо во сне я почувствовал боль. Вот. Я проснулся, и вот сейчас не могу припомнить, была ли она. По-моему, если была, то мимолетная, вроде ее как бы не было, но вот во сне она была. То есть какую-то боль, наверное, все же мы испытываем. Вот. Но опять же, где эта материя-то? То есть материи нет, пространство то, что создает, да, вот. нет материи. Само сознание, оно материально, правильно? Это не поле сознания, оно материально, не вещественно, сколько не весит. Вот. Но во сне оно создает материю, да? Нематериальное создает материю во сне, потому что во сне вы как бы ну, ощущаете, там ныряетесь. Вот. Вкус там какие-то краски, цвета. Со вкусами, кстати, интересный момент. Вот. Я пока не могу сказать вкусы, но когда я делал в осознанном сне, снег брал в руки вот, специально, намеренно, вот, чтобы почувствовать. И, соответственно, почувствовать а, зима была. Вот, то я холода не чувствовал. Так-то в реальности была температура за 20. А там я чувствовал легкую прохладу. Просто легкая прохлада и все. Вот она чувствовалась. Как-то я это ощущал чем-то, чем-то. И, соответственно, снежок был более такой прохладный, чем вокруг. И вот эта влажность, понимаете, не вода, не мокрота, а именно как-то вот как влажность такая. Вот. Не знаю, как это передать, но я чувствовал, что он влажный. Вот, вот такие моменты есть. Вот это я чувствовал. Про вкус не могу пока сказать, вот такого не припомню. Вы же там ощущаете, да? Все-таки там прикасаетесь, берете что-то, это-то есть. Но. Вот такие дела. Так что материя, друзья, если кто не понял, это просто сон сознания. Пространство. Пространство спит, видит сон, в котором это все создано. Нематериальное, невещественное сознание в своем сне создал эту материю, и пазл сложился. Вот они, картинки, не ненастоящие. И действительно, никто не рождался и не умирал. Пространство, оно было всегда. Оно не умирает, не рождается. А вот эти картинки, да, как бы материальные, это всего лишь сон пространства, его сон созданный. Оно просто спит. Я не знаю, сколько секунд спит пространство да? Секунд ли вот, Сколько это все продлится Вот Когда мы проснется, куда это все пропадет Вот вопросик тоже такой да? И пропадет ли Но ну, надо этот вопрос задать Вот так все просто Никакой матрицы вот. Так что Всем господам, которые говорят, что мы в матрице Потребуйте с них таблетки, красную и синюю Чтоб они вас вывели С этой матрицы Если они вас не могут вывести в реальность Просто скажите, господа, пока, прощайте, вы врунишки, вы врете, нет никакой матрицы, нет никакой другой иной реальности, кроме этой. Вот. Реальность, которая есть, когда пространство проснется, мы ее узнаем, вот. мы все соединимся, все снова станем единым. Вот так. На этом. Господа автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, пока, до следующего видео.